Друзья, всем привет! Это Илья Рахманин. Сегодня к нам вступил на помывку катер Crowline. Сейчас покажем, как это сделаем. На помывке Crowline. Вытащили первый катер. Сейчас будем мыть С той стороны а отплотни пока. Ты уже не общался через друзья. Тогда на полновку катера вот такого сорок пять минут. Вот такая чистота у нас. Корму колонку. Все отмыли? блеск красота в общем помыли мы катер на помывку у нас ушло примерно час обработали химия всю грязь которую накопилась за сезон хотите чтобы мы вам помыли также катер обращайтесь работаем по самарии самарской области все данные будут в описании под видео подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока